Сорт острого перца был хот оранж Это одна из разновидностей Хабанера Это перчик Родом из Соединенных Штатов Это высокоурожайный сорт Посмотрите какое количество У него перчиком вяжется Созревает он От зеленого цвета До оранжевого Такой как полупрозрачный Срок созревания этого перца от 80 до 90 дней. эта кустика может достигать от 60 до 90 сантиметров. Видите, как он плодоносит? Он плодоносит таким пучком. На одном кустике может быть до 80 плодов. Острота этого перчика от 250 тысяч до 300 тысяч скобелей такая же как у хабанера вкус у этого перчика насыщенный, такой же как и у хабанера более-более насыщенный и довольно острый с него получается отличное лече, также можно сделать с него соус можно сушить это сорт многолетний его можно выращивать у себя на подоконнике его можно сформировать можно подрезать верхушку и он будет компактный, высоты где-то в пределах 15-20 сантиметров и очень-очень большое количество у него плодов я всем советую такой сорт для выращивания на подоконнике его можно например, выращивать как на подоконнике так в открытом грунте можно выращивать в теплицах, вы посмотрите небольшая высота а какое количество перцев и вот видите веточки очень и очень хороший сорт. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеообзоры перцев.